Пять каналов продвижения отеля в интернете, часть вторая. Продолжаем говорить об основных каналах получения информации об отелях в интернете В предыдущем ролике мы подробно рассмотрели первые два – поисковые системы и картографические сервисы Рассмотрим третий канал – туристические рекомендательные сервисы. Поисковики, отелей, социальные сети для путешественников и системы онлайн-бронирования. Сюда обращаются пользователи со сложившейся культурой путешествий, то есть люди, которые часто бывают в разъездах. В рекомендательных сервисах они сравнивают в одном месте рейтинги, цены отелей, читают отзывы клиентов, на основе полученной информации делают окончательный выбор. Это крайне важный репутационный момент. Гостиница с низким рейтингом или плохими отзывами в тур-сервисах, даже имея хороший сайт и продуманную рекламную кампанию, будет страдать от нехватки клиентов. Главная сложность для ательеров заключается в том, что туристических сервисов крайне много. На экране перечислены только топ самых популярных среди путешественников сервисов на текущий момент. Формула успешного продвижения отеля в турсервисах выглядит так. Мониторинг отзывов плюс качественный контент – Первая часть – это обработка отзывов о гостинице в интернете. Обработка – это ответы от лица руководства гостиницы, а также обеспечение положительных отзывов от лица ваших бывших клиентов. Обязательно стимулируйте своих гостей к размещению отзывов. Это может быть объявление просьба – оставьте отзыв о нашем отеле на TripAdvisor или оставьте отзыв о нашем отеле на Turpravda или на любом другом сервисе, на котором нужно поработать над репутацией вашего отеля. Такое объявление можно разместить на ресепшене, на столиках вашего кафе или непосредственно в номерах. Помимо этого, можно организовать e-mail-рассылку среди уже отдыхавших в вашем отеле с просьбой написать отзыв, ведь электронный адрес гостя запрашивается во всех формах бронирования и известен вам. Если вы решили пойти более коротким путем и самостоятельно создать себе репутацию с помощью отзывов псевдоклиентов, лучше поручить это специалистам. Здесь очень много тонких моментов, не учтя которые, вы дискредитируете свой отель в глазах модераторов сервиса. Безопаснее отдать это тем людям, которые понимают, что они делают. Мониторинг отзывов должен быть всеобъемлющим и оперативным. Крайне низка эффективность работы с отзывами, которая проводится периодически с большими промежутками времени или локально, только на некоторых сайтах. Один необработанный отзыв, написанный острым на язык жалобщикам, может за раз убить вашу зарабатываемую годами репутацию. Вторая часть формулы – качественный контент. Важно обеспечить большое количество разнообразной информации о вашем отеле в сети. Прежде всего, конечно, это базовая рекламная информация об отеле и услугах. А обеспечить впечатление отеля на пике популярности вам помогут новости о событиях отеля, имиджевые рекламные обзоры, критические рецензии специалистов и рецензии так называемых лидеров мнения, популярных блогеров и уважаемых резидентов тур -сервиса. Если блогеры не пишут, а критики не рецензируют по собственному желанию, это все организуется на коммерческой основе. Если информация о вас датируется годичной давности, вы выглядите малофункционирующим или как минимум неинтересными. Иначе почему вас не пишут? И помните, если вы не работаете над своей репутацией в интернете, то над ней работают заядлые жалобщики и ваши конкуренты. Четвертый канал получения информации о гостиницах – это видеохостинг YouTube. Пользователи интернет-сети устали от том текстов, обрушивающихся на них каждый день. Часть пользователей нашли для себя выход. Они идут на YouTube и смотрят видеоролик на интересующую их тематику. Видеоролики о вашем отеле должны быть обязательно там. Очень эффективный способ продвижения – это создание своего собственного канала на YouTube. Если собрать все материалы о гостинице в одном месте, оформить их в едином стиле, оптимизировать каждый ролик под ключевые запросы, снабдить ссылкой, аннотацией и броским заголовком, то, то есть создать именной канал – это даст переходы на ваш сайт. Как это работает? Если пользователь посмотрит отдельный ролик об отеле, после этого он пойдет гулять дальше по спискам похожих видео об отелях-конкурентах. Если же человек попадет на ваш канал, то после просмотра ему откроются не случайные видео, а другие ваши брендовые ролики. После просмотра двух, трех, четырех роликов он захочет узнать конкретные данные о гостинице и перейдет на ваш сайт. Пятый способ поиска информации об отелях – Fosquare. Fosquare это геосоциальная сеть для владельцев телефонов или планшетов с функцией GPS. Пользователь, будучи в гостинице, кафе или ином месте с помощью своего телефона ставит чекин, отмечает свое присутствие. Сам сервис построен в виде игры за то, что пользователь ставит чекин где-либо, ему начисляются баллы и бонусы. Суть борьбы за рейтинг отлично развита создателями, самым активным выдают подарочные бейджи или они становятся мэрами заведения, если у них чекинов больше, чем у других. Мэром быть почетно, люди стремятся получить это звание. Ставить чекин принято у иностранцев и вошло в моду у наших соотечественников, потому что Фосквей совместил в себе два базовых желания человека – желание выгоды получить бонус и желание иметь определенный имидж статус. Для гостиницы Fosquare это самая модная социальная тенденция и мощный инструмент мобильного маркетинга, воспользовавшись которым вы обеспечите большой поток клиентов. Залог успехов продвижения отеля в Fosquare – разработка Special, то есть системы бонусов, подарков, скидок и прочих привилегий за чекин и за статус мэра. Отель или ресторан, предлагающий Special своим клиентам, на карте отмечается контрастной оранжевой меткой, а не синей, как все остальные. Также в списке выдачи объект отмечен контрастной лентой с надписью Special. На такие метки пользователи сервиса обращают внимание в первую очередь. По достаточно новый инструмент и добиться здесь лидерства вашей гостиницы будет несложно. Пока конкуренция здесь низка, важно опередить других и оказаться в первых рядах. Итак, мы рассмотрели 5 каналов, с помощью которых путешественники ищут информацию об отелях в интернете. Более развернутая каждой технологии отельного маркетинга вы можете узнать на сайте hotidea.ru. Желаем успехов в вашем отельном бизнесе! mm -hmm.